Привет, Олег. Не бойся, ничего страшного с тобой не произойдет. Мы поговорим о черной дыре. Всего притяжения очень сильная. Даже свет притягивается к нему. Давай посмотрим, что находится внутри черной дыры. Человек будет растягиваться как жвачка, из-за этого человеком оторвется голова. Это сингулярность сингулярности. Не работают законы. Также человек будет растягиваться, пока не исчезнет. Черная дыра Кера, ее, ее особенность в том, что она вращается. А внутри ее другая черная дыра. А внутри ее сингулярность. Но вместо притягивания она отталкивает. И вылечит в другую вселенную. Через белую дыру. Белая дыра она не засасывает. А отталкивает. Кстати, после такого вылета человек потеряет все конечности. Ну, на этом все. Желаем вам удачи. Всем пока-пока.